Привет, с вами Светлана Гаспорович, и в этом видеоуроке мы сошьем с вами вот такую вот сумку. Очень красивая, модная, такая большая для любителей больших сумок. Можно сказать, даже дорожная сумка. Кому нравится такая модель, обязательно ставьте пальчик вверх. Этим вы меня вдохновляете на новые мастер-классы. Ну что, поехали? И нам понадобится полметра кожзама и подклад. Значит, из него выкраиваем детали. Ссылку на выкройку я оставлю в описании. Значит, две детали из кожзама и из подкладочной ткани. Да, я снимаю на телефон, поэтому вот как-то так. Далее выкраиваем четыре детали для ручек. И вот такие вот части будут у нас держатели для ручек. И еще нам понадобится вот такие рамки, ручка-держатели и а, понадобится нам молния. Да, и, ну, скорее всего, я сделаю в этой сумке карман. Карман у меня будет из подкладочной ткани. Ткань подкладочную я взяла, конечно, не ахти, но а, для мастер-класса, я думаю, будет... Наглядно понятно. Значит, из этого я сошью карман. Размер детали 30 на 44 сантиметра. Будет вот карман. Все, будем шить. А сейчас нам нужно сделать вот такие вот ручкодержатели на сумочке. Для этого я беру выкроенные вот такие вот детали. И выкроила полосочки из этой же ткани для усиления. И будем делать значит нам нужно их соединить и все это я буду делать вот таким двусторонним скотчем тонким Отступаем от верхнего среза 9 сантиметров, находим середину и от середины отступаем 10 сантиметров. Это у нас будет центр ручка-держателя. Теперь отклеиваем скотч и по центру его приклеиваем. Все, зафиксировали, а теперь уже можем на машинке пристрачивать. Теперь делаем то же самое на второй стороне и дальше переходим к подкладке так ну с карманом у нас тут надеюсь понятно отступаем 10 сантиметров ну я отступила 10 думаю будет достаточно и теперь мы обтачиваем карман вставляем тут небольшое отверстие чтобы можно было вывернуть так укладываем лицом к лицу свою сумку я решила уплотнить и взяла для этого изолон Изол... изолон у меня фольгированный вот он так выглядит то есть здесь где-то 3 миллиметра как работать с изолоном я уже показывала у меня были мастер-класс решила я на обычной бытовой машинке не на промышленной сложности есть конечно на промышленной шить кайф но и на бытовой тоже возможно вот а что делать дальше как вот сделать этот, эту часть тоньше я просто пойду на утюг это тоже снимала мастер-класс делала прикладываю ткань утюг ставлю на среднюю температуру кладу ткань и вот так вот придавливаю утюжком да? быстро так чик чик и тогда припуски вот эти подплавятся, и шить вам будет проще на бытовой швейной машинке. Вот, давайте мы это с вами сделаем, и дальше вернемся уже к сумке. Ну вот, припуски я подпалила. Вот так вот получилось, теперь совсем тоненько. И теперь нам нужно пришить уже а, молнию к этому срезу. Подкладку, кстати. Подкладку я тоже сделала. Вот он, карман. И теперь мы пришиваем молнию. Вот она у меня такая золотая. Укладываем ее. Так. Пока сейчас показываю. Так, вот извините. Потом уже на машинке покажу ближе. Значит, вот укладываем молнию, а дальше лицом вниз вкладываем подкладку. И пришиваем: если можете это сделать все в одну операцию, то сделайте в одну, если нет, то сначала пришейте молнию, а потом уже пришейте подкладку и так сделаем с двух сторон с одной стороны, и с другой стороны. Итак, вот я сколола детали, и между ними оставила молнию. Теперь мне нужно прошить. Thank yeah. you. Так, вот я пришила молнию к одной половинке. Сразу ее разделила, чтобы у меня не болталось. А теперь мне нужно здесь вот отстрочить в край. Вот так вот перегибаем с подкладкой и отстрачиваем, чтобы нам было удобнее, комфортнее пользоваться. Ну, вот сумочку расстегивать. Да, и вот на второй половинке мы сделаем то же самое. Теперь складываем детали сумки лицом к лицу по второму срезу, не там, где мы у меня по второму длинному срезу, и тоже стачиваем. И еще я хотела бы а здесь вот проложить отделочную строчку, то есть закрепить вот этот шов. Попробуем. Теперь мы застегиваем молнию и выворачиваем сумку. Теперь стачиваем донышко с боковой частью без подкладки. Вот так вот проходим. С обратной стороны тоже самое. Единственное, здесь бегуночку нужно будет отогнать, чтобы пришить. Сейчас пока он у меня будет закрыт. Можно открыть. Вот. Кстати, подкладку тоже можно стачать. Но единственное, что здесь оставьте отверстие, чтобы мы потом могли от сумку вывернуть через эту подкладку. Но отверстие прилично оставится. Вот вот Все, и стачиваем. Дальше, когда стачаем подкладку, мы стачаем точно так же срезы с подкладкой. И точно так же мы да, прострочить до сюда, а дальше вместе. Можно в два этапа подкладочку. Сейчас я покажу... Тут осталась у нас дырочка такая, видите? Дырочка осталась. Теперь мы отсюда начинаем тут прошивать. М -м. Я ближе покажу так вот смотрите что я сделала с подкладкой значит вот видите я сначала здесь до да, куда можно было и здесь у нас осталась дырочка Теперь мы можем эту дырочку, вот начиная отсюда, где эта строчка, и стачать вместе с основным изделием, с сумкой. Главное, чтобы у нас вот здесь была отлетная, потому что нам дальше нужно будет с ней работать. Не забываем про молнию, чтобы о ней машинка сложнее шьет. Вот все, подкладка пришита. Вот, если мы посмотрим, видите, здесь у нас уже нет никакого отверстия со второй стороны делаем то же самое когда я снимал этот мастер-класс конечно было очень много технических проблем и пожалуйста вот когда я снимала эту часть стачивания боковых у меня телефон просто отказывался записывать поэтому я распорола заново сумку и повторяю вам после того как мы стачали вот эту вот часть там где молния подкладку у нас получается остаются открытыми вот такие вот срезы, боковые срезы, и нам нужно их тоже соединить. Значит, берем, укладываем вот этот шов, который мы сейчас обрабатывали, этот узел, и вот мы его соединяем с нашим, с нашей сумочкой. Это будет боковой шов, Вы потом разберетесь, когда вы держите сумку наглядно, вам будет понятнее. Все скололи и стачиваем по боковым срезам. Ну вот, сумка у нас сшита. Значит, как я показывала ранее, сшили да, по боковым и подкладку я сшила таким же образом. Вот, А теперь через отверстие мы можем ее вывернуть и для сумки будем делать вот такие вот ремешки сейчас покажу как так сейчас мы сделаем ремешки значит делаем с помощью скочной нам наша основная задача это загнуть припуски подогнуть на двух деталях Потом эти детали уже наложить друг на друга. Значит, есть такой вариант ремешков, есть и другие варианты. Смотрите, кто смотрел мои мастер-классы, знает. А можно вот это вот попробовать. Так, я скотчу. чуть. центру приклеиваем чтобы закрепить вторую нашу деталь ручки на этой детали It's wonderful. вот так вот я закрепила ручки и теперь нам нужно их зафиксировать прошить вот и все наша сумка готова спасибо вам большое за просмотр и конечно не забудьте поставить лайк и подписаться под этим видео если вам этот мастер-класс был полезен с вами была светлана госпарович до новых встреч пока пока